Рида. довольно таки цивильно. а или не однотипные Интересно, почему, как так получилось. У них был один застройщик. Здесь жить можно. Это дворик прям свой там. Поросочки, виноград. аккуратно. Сейчас выйду к воде. Смотрите, цветочки сажаются. Интересно, сколько это все стоит? Именно здесь такой. Это три этажа, какая у них площадь. Какое интересное здание на той стороне, смотрите, прям виноград, там сидишь на балконе, пьешь копиек, смотришь на речку. Здорово! кувшинки там какие лодочки стоят яхты там их много таких вот. достаточно дорогие очень дорого содержать получается налог большой и очень дорого за топливо платить Не, место классное. Всем пока. С вами был Александр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео.